Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин и сегодня в этом видео я вам расскажу о том, как привлекать к себе денежный поток. Я уже сделал много таких видео и много-много всяких способов. Смотрите на моем канале, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк под этим видео, если вам интересна тема денежных потоков и то, как привлекать к себе деньги. Ком представляет Итак, дорогие мои, мы начнем с того, что для чего вам нужны деньги, вот как привлекается денежный поток. Многие люди, которые обращаются ко мне на консультацию, они говорят, что вот у меня не получается экономить, я вот все делаю, экономлю, экономлю, а никак денег больше не становится. Да, дорогие друзья, экономить, конечно, надо. Это, конечно, лайк. Но есть некоторые нюансы, как говорится. Эконом, э, не эконом, ну, э, когда ко мне спро, э, обращается, говорит: вот я не могу сэкономить. Я говорю: хорошо, э, что тебе надо сделать, чтобы э, получить сэкономить, допустим, миллион рублей? Говорит: ой, это невозможно. Я говорю, а что делать? Э, тебе нужен миллион рублей? Да, да, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Я говорю, а что тогда у тебя не получается, как ты думаешь? Ну, я не знаю, я не умею экономить. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. На самом деле, дорогие друзья, здесь немножко у многих людей в голове немножко не тот переворот. Вы поймите, что вы не сможете сэкономить больше, чем к вам приходит. Даже если вы ничего не будете ни есть, не пить, не курить, ну и, и так далее, то у вас деньги, они не возьмутся ниоткуда. Нужно понимать, что деньги надо создавать, надо создавать и надо их приумножать. Вы скажете, Мерлин, ты че? мы без тебя это знаем. Так вот, дорогие друзья, экономить нужно, но вместе с тем, чтобы получать в свою жизнь новые какие-то денежные возможности, чтобы привлекать денежный поток необходимо создать этот поток в голове и не просто представлением, знаете как, я богатый, я богатый, я богатый, знаете как, я не пукну, я не пукну, это не я, это не я, знаете вот, не так, другим способом необходимо создать у себя внутри любовь к себе, да дорогие друзья, надо полюбить себя, потому что многие на себе экономят и вселенная видит это, говорит, ну это чувак или чувиха, она экономит на себе, ей хватит того, что у нее или у него есть. Нормально? Поэтому, дорогие друзья, нужно составить списочек тех необходимых предметов, которые показали бы вам самому себе, что вы себя любите. Например, вы отказывали себе в чем-то. Я не говорю, что надо взять кредит и срочно купить это. Нет. Надо просто для начала составить список. И когда вы этот список увидите, некоторые вещи у вас отзовутся внутри вас, пойдет энергия. И вот эта энергия, вот эта вот внутренняя такая нейтронная звезда, которая будет сиять на всю Вселенную, она привлечет к вам денежный поток. Понимаете, да? То есть нужно вещи, которые состоит списочек, вещей, которые покажут вам любовь к себе. Какие то могут быть вещи, ну например, вы никогда не отдыхали, надо э, прописать вот куда бы вы поехали. Если у вас не было автомобиля, то расписать какой бы автомобиль вы хотели. То есть вот эти вот хотелки, они очень хорошо работают. Если вы посмотрите другие мои видео, я там рассказываю про столбное желание, там много чего рассказываю интересного. Но сейчас задача этого видео показать вам, что начните себя любить. Хотя бы мечтать о том, что вас сделает более счастливыми. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк под этим видео, если вы еще не поставили. И до новых встреч. Пока-пока.